Всем привет, друзья! Сегодня у меня на обзоре ультракомпактный видеорегистратор с очень хорошей камерой, которая записывает видеоролики отличного качества в дневное и ночное время суток. Это модель Daocam Uno. Давайте распакуем и посмотрим на него поближе. И начнем, конечно же, с коробки. На лицевой стороне изображен сам видеорегистратор, а также производитель указывает, что он снимает ночью как днем, так как в нем присутствует технология VDR. На боковых сторонах коробки и на задней части указаны его основные преимущества и что входит в комплектацию. При открытии коробки нас встречает весь комплект, адаптер питания с дополнительным USB разъемом и проводом со штекером micro USB для подключения к регистратору. Магнитное крепление на лобовое стекло на 3M скотче. На данном креплении находится разъем для подключения провода питания пакетик с крючками для скрытой проводки, запасным предохранителем и дополнительным 3M-скотчем для магнитного крепления. Магнитный CPL-фильтр, и в самом низу находится пластиковая лопатка, тряпочка и инструкция полностью на русском языке. И переходим к самому видеорегистратору. Он довольно-таки компактный. На задней части устройства расположен качественный двухдюймовый экран. Чуть ниже находится световой индикатор. А справа от экрана расположены многофункциональные кнопки для перехода в настройки и для навигации по меню. На верхней части находится контактная группа для подключения к креплению с питанием и разъем для SD-карты. На нижней части кнопка «Ресет» и отверстие для охлаждения. На лицевой стороне находится объектив камеры, которая записывает видео в разрешении Full HD 1920 на 1080 Тут используется новейший светочувствительный сенсор Sony 327, который обеспечивает улучшенное качество съемки в ночное время. Технология VDR нейтрализует засвет от ярких солнечных лучей и света фар встречных автомобилей. Угол обзора камеры 150 градусов. Так как в комплекте имеется магнитный CPL-фильтр, то его можно легко установить либо снять. Ну а теперь давайте подключим регистратор и пробежимся по его настройкам крепление приклеивается на лобовое стекло подключается к нему провод питания и вот таким вот легким движением руки мы подключаем видеорегистратор настраиваем его под себя как я и говорил, кнопки у видеорегистратора многофункциональны. При длительном нажатии верхней кнопки мы можем включить либо выключить видеорегистратор. При коротком нажатии срабатывает функция «Ок». При длительном нажатии нижней кнопки мы можем перейти в настройки, а также перемещаться по меню. Итак, пробежимся по настройкам. Первая настройка — это разрешение видео. Здесь мы можем выбрать качество видеозаписи 1080p, либо 720p. Цикл записи. 1 минута, 3 минуты, либо 5 минут, либо вообще выключить. Функция VDR. Включить, либо выключить. Настройки экспозиции. Настройки датчика движения. Настройки парковочного режима. Микрофон. Можем включить, либо выключить. Настройки датчика удара. Можно настроить от самого низкого значения до высокого, либо выключить. Штамп GPS, штамп данных и штамп скорости. Данные настройки можно включить только в том случае, если у вас комплектация с дополнительным модулем GPS. Переходим во вкладку «Общие настройки». Здесь мы можем включить либо выключить Wi-Fi, номерной знак, даты и время, язык, настройки часового пояса, порог превышения скорости, тренога, пост ДПС, парковка. Опять же, данные настройки можем активировать только в том случае, если... У вас комплектация с дополнительным GPS модулем Голосовые оповещения Визуальные оповещения Настройки выключения дисплея Здесь мы можем настроить Выключать экран через одну минуту, 3 минуты Либо настроить скрин сервер через одну минуту, либо три минуты Либо не выключать дисплей Настройки громкости Порог настройки очень большой От 0 до 10 Частота освещения 50 либо 60 Гц Единица скорости Выбор кодека H264 либо H265. Форматирование SD-карты, сброс на заводские настройки и версия ПО. Настроить немного. Один раз настроили и забыли. Ну а теперь давайте перейдем к примерам дневной и ночной съемки. И подводя итог, друзья, скажу, что видеорегистратор DAO Cam Uno действительно дает хорошую картинку и в дневное и в ночное время суток. Ссылку на него я оставлю в описании под видео. Также могу рекомендовать его к покупке, но а покупать или нет уже решать вам. Ну а на этом у меня все, друзья. Не забывайте оставлять свои комментарии и подписываться на мой канал. Всем удачи на дорогах, всем пока!